Мы свидетели и участники не просто начала новой исторической эпохи, но новые ступени эволюции человека. В разумном цивилизованном состоянии с нами этого не происходило никогда. То, что представлялось нам фантастическим завтра на глазах, становится невероятным сегодня. Будущее началось. О том, каким оно будет, этот фильм. На расстоянии вытянутой руки Разумное пространство. Нас ждет жизнь онлайн. Каждую секунду, каждый человек, каждый предмет в одной сети, образующий глобальное разумное пространство. Гигантскую социальную сеть. Биометрические паспорта, ID, сначала внешние, потом встроенные в тело. Они же кошелек, счет в банке, права, страховка и позже терминал связи. Наша собственность управляется нами из любой точки мира. Мир будущего слишком сложен, чтобы быть анонимным и достаточно прост, чтобы каждый наблюдал за каждым. В какой-то момент мы все станем добровольными участниками реалити-шоу и будем платить за возможность побыть офлайн. Умрут бумажные документы. Традиционные СМИ окончательно исчезнут. Им на смену придут системы выбора контента, которые и станут новыми СМИ. Важнейшей профессией в медиамире станет менеджер информационных потоков. По сути, каждый сам станет СМИ. Дешевые средства производства, вездесущий онлайн и возможность выхода в прямой эфир любого из любой точки. Сети корреспондентов из самих граждан изменят систему создания новостей. В скором времени все поверхности, окружающие нас, будут представлять собой рекламные плоскости. Плоскости, которые предлагают тебе то, что ты хочешь. Зная тебя, твои увлечения, твой образ жизни. Уже сегодня производители телефонов и операционных систем, почтовые сервисы и социальные сети знают все о каждом. Также возможен вариант, когда выбирать ты сможешь только в рамках ассортимента твоей лайфстайл-корпорации. Медицина. Прогресс генных технологий и трансплантологии позволит нам избежать многих болезней, поправить геном и значительно увеличить продолжительность жизни. Образование. Возможность получать доступ к любым знаниям моментально, находиться где угодно, удаленно, приведут к повсеместному распространению домашней и заучной формы обучения когда главная функция учебного заведения или государственного органа не дать образование, а проконтролировать наличие полученных знаний и выдать диплом. Школы и вузы в привычном виде постепенно будут исчезать. К примеру, в одной школе или институте смогут учиться несколько сотен тысяч учеников. В дальнейшем процесс получения знаний и навыков будет сведен к загрузке необходимого программного обеспечения. Вопрос в стоимости и доступности программ. I'm coming, coming up. I've, I've been here been waiting, waiting just for your touch. All your love is right. like. Got a little ratchet I take her back to the hood Be the catfish You don't love no more